шелфель сделал столик а, полипропилен грёбаный блин помещение разбивается получается на три вот таких вот зоны и они по факту не функциональные ребята смотрите какой пипец охренеть охренеть охренеть вообще а Бля Ах, ёб твою мать Это трэш вообще Ребята, это Муфта а Полипропилен грёбаный, блин. Смотрите, что творится. Это полипропилен прорвало. Охренеть. Смотрите, это я в квартире доделал ремонт. Здрасте. Я знаете, все скажу, короче. хотите, короче, блядь. Проблем, короче. С поликопиленом, блядь. Долго тут. Вот. Все, по новой. И пришли нам детишки. Ребятки, соседи пришли. Вот. Да. Все, тут, все Все пришли. Что? Это. Все пришли, короче, поддержать, так сказать. Вот Такая вот фигня. Да нормально, ага. В общем это. Сейчас вот гораздо меньше стали стало. Вот. Потом покажу, что вообще получилось. В общем, что здесь теперь на текущий момент вот на. Сейчас возраст лили, короче, да? Что получается? Разбухла мебель. Вот, вот здесь видно. Ладно, задай, Вот, разбухло вот это все, короче. Здесь, здесь полностью вся вот эта разбухла. Столежка разбухла. тут вот. с края она пошла. Техника стояла. Вся она в, в этом конденсате была полностью, короче. Здесь мебель разбухла. Вот. дальше что, короче под столом под столом мебель все, естественно все, вот, давай, Димана, здесь покажу, короче вот, вот так вот все разбухло все потрескалось нахрен там гипсокартон скрытые стенки все выпучило решетка, естественно, разбухла дальше у нас здесь тоже все разбухло шкаф не открывается разбух плинтуса все от стен оторвало двери все разбухли вот как короче расслоило все полностью все двери будем знать теперь из чего они сделаны вот. облагорожку проемов тоже всю краску со стен плинтус вот все короче полностью а, там и шкаф на входе. Здесь получается кухня-гостиная. Ну, естественно, стены, техника, холодильник. А, кухня. Кухня, шкафы. Ну, тут это тоже получается. Стояла вода высоко. Вот. Вот вы можете заметить, здесь все разбухло. Вот, все разбухло низ разбух, эти все разбухли, дверки все разбухли, вот все видно, что разбухло, вот двери все разбухли, вот вода высоко стояла, почти по колено, вот, вот столешка разбухла вся, а, телек весь был в воде, стены все промокли, вот. Вот, можно все видеть, что конденсатора очень много, короче, на потолке, потому что вода была горячая, а тут потолок, короче, поврежден. Так, тут, получается, спальная комната. Тоже все двери разбухли, плентуса все отвалились, стены все. Даже рамочка, рамочка разбухла. Фотография туда вот перекатилась. Ну, чтобы вы понимали, насколько здесь было жестко. Двери, естественно. Все, они не закрываются, не открываются теперь. Плинтус весь отошел. Ну и тут, соответственно, все тоже в хлам. Вот смотрите, конденсата на потолке сколько. Вот он. Все капли. Вот. Только можно мы и брить, и и снимать? Да, конечно. Вот. Ну, естественно, кровать тоже... Все промокла, разбухла тоже, короче. Вот. Вот как-то так, короче. Все. В общем, смотрите, короче. Весь подъезд. Там вода стоит. Ну, вот как хлистало, у соседей по-любому тоже там нахлистало. Вот, и прикиньте, на улицу это все лилось, бежало. На улице погода хорошая, вот там асфальт сухой. И вот, вот, и вплоть до туда, до конца улицы, до конца двора, короче, все добежало воды. Какой объем воды был огромный. на потолке сейчас спасаем то что есть конденсат потому что везде и на этом потолке тоже сильный конденсат на тех потолках тоже вот смотрите какое сильное здесь было испарение классно mm -hmm. вот так вот